А перед началом этого видео хочу вам посоветовать подписаться на канал Голубик ССО. На ее канале вы найдете такие видео, как обзоры обновлений, покупки лошадей и другие различные рубрики. Ссылка на нее будет в описании этого видео. А теперь приятного вам просмотра. И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Маша. И сегодня нам в игру добавили новых магических лошадей. Ну, у меня было очень мало иска я хотела купить двоих. В прошлый раз я их не сняла, да? Я вообще покупки почти никогда не снимаю, как вы можете заметить. Ну, а в этот раз я решила снять и купить всех. В прошлый раз мне не хватило на магических. Ну, канимар... Я просто не видела смысла снимать, я их купила все. Да... Я все, купила, теперь у меня есть все канемары. Круто, да? Ну вот, я купила по акции 5000 старткоинзов. И давайте сейчас посмотрим, что у нас проставили в почтовом ящике. Это должны быть питомцы, которые нам должны были дать по акции. Вот первый питомец. И второй. Правда у меня сумочка. Ну, мне надо сумочку, потому что у нас тут новая функция. Ну, уже не новая. Ну, можно сказать, недавняя функция. Недавно добавили функцию. То есть сумку я на собой носить просто появляется серая инкогнита сумка. Вот, посмотрели. Прикольные. Я их называю фрипайгардики, типа дети фрипайгарда. Да, вы вряд ли меня поймете, но это мой очень старый прикол, Мы с ней до, с до сих пор дружим. Просто это нельзя сломать. Это нельзя сломать. Никак нельзя сломать. Сейчас мы едем смотреть новых лошадей. И, скорее всего, если видео опоздаю, я его хотел намного раньше выложить. Но... Ко мне пришли кости? Ну да, конечно. Это вовремя вообще. Кошмар. Вовремя хуже и ой, лучше еще не было. вот прям выпасили обнова надо было кому-то прийти обязательно, обязательно еще вынуть мне из комнаты и сказать с ними разговаривать. на ну, огромное спасибо. А, я обожаю эту жизнь. я вообще хуй... куда туда еду. Я просто не скажу, что видно, а то, что... Вроде здесь, мне кидали друзья. ой как подлогнуло. у мне память забита еще добавок, <laughs> еще этот народ. Хочу чихнуть. Нет, не хочу. Не знаю. Не знаю, хочу или нет. Это те же самые, да? А ну то есть, типа, я их получила в акции и не могу второго купить. Но... Так. Я, как всегда, назову на русском, мне, в принципе, плевать, у меня есть полно с английскими названиями, но я не вижу разницы особо. Так, это у нас компас. Или компас. Понятия не имею. Мне показалось, что там Скорость Плюс есть. Но это показалось. Я аж испугалась, честно. И Талина, Бетельна. Нет, Толлина. Ну, две буквы L слышится так или нет понятия не давайте начнем вот с этого ребят на кого он похож а как всегда назову каким-то кстати помните я сказала то что я прошлых не купил, ну, я купил только его на умбра не хватило ну, на питомцев тем более не хватило Разрабы писали в инстаграме то, что они их еще добавят вот кому интересно, кто хотел купить, но денег не хватило Вот я тоже буду жаль, когда добавят Надеюсь, что они не набрали Господи, да, вернемся Как это назвать? Акулий плавник будет слишком просто И такого, наверное, нет, или есть Я не знаю, что Что такое? Акули. Акули. Нет, это не акула, это... Это кокосовый павлин. Нет, давайте знаете, как. И, пусть это будет павлин. У меня сосверция павлин с этим, потому что я когда-то давно. Нет, не давно, а это было даже примерно, моему год назад. Или два года назад. Я рисовала на руке. Примерно такие же цвета, я называла это павлином. Не знаю, что я сейчас снесу, но да, я такое делаю Мм, морской. Насколько павлин? Или акули, по Не, морской. Простите, у меня уже акулий поцелуй есть в фортпин пони. Поэтому. Так уж совершилось с тобой, а ты будешь не акулы. Ты будешь морским павлином. А еще у меня было плавника, поэтому мне так пришлось поступить. Привет, Даша. Господи, я так короб с того клуба. День лентяев. Ладно. О, ребят, в последнее время пришел карантин. Нет, я тоже, можно сказать, почти ушел. Короче, началось лето. И начали заходить мои олдовские друзья. И я даже не знала, что они все перешли на розу. Вот, честно, я не знала. Вот, я в шоке с этого. Так, ты у нас... Вот у меня вишневая сакура уже была. Нет, не вишневая сакура, а цветок, это что-то такое. Вот, а здесь что другое, на что-то похоже. А, -мо! Ребята с Ахалином эту сакуру растут. и мне только вот на это падает глаз. На вишневое дерево. М -м -м. Вот вишневая. Вишневая. Принцесса, что ли, не при вишневая? А, -а, а, не тупи, мышка, как ты меня бесишь. у меня уже было вишневого лилия. Ну, ну хочу ее так назвать. Ну хочу назвать ее так. Что мне сделала другие? Что? Я живу в таком городе, мне ничего не сделают. А, боже мой, наконец! -то. Ну, все, ребят, мы купили двух лошадей, Лину и... Как я там... НЕВАЖНО! Ну вот, я не вижу смысла показывать их анимацию, потому что ахалтыкинцы добавили давно, а это просто перекрашенный ахалтыкинец, поэтому давайте мы просто сейчас возьмем и поплаваем. Плавать можно... Кто-то мне говорил, только вот... Только вот как Ладно, как раз э, съездим до да, засунками и посмотрим, как у нас летает этот фрапогарночек. Ребята, если вы будете называть это фрапогарноком, то его смотрите. Кстати, когда-то давно, в секунду-то, я продолжаю называть чинкотиков чиками. Ну, не знаю, может кто-то придумал сам, но просто там очень много лайков набралось. И отчасти, по большей части, пошло именно от меня. Ха. Так, сейчас будет все опять пугаться. Сколько у меня лошадей. Ну, а вы что думали? Что вы думали-то? Точнее, вали. Так, кто? Ты? Ты у нас голая. Какие откровенные слова. Так, так, так. А, ладно, я, я глупая. Простите. Сейчас. Ну вот, давайте возьмем у нас э, вишневую оливу. Нет, я не буду снимать. Нет, да. Нет, ну я же всё равно села сюда, вы посмотрите. Вы посмотрите, я же села, но ну зачем я это сделала? Бежим за амуницией обратно. Другую прическу надеваем. Какую-нибудь. А я не помню, как она вообще выглядит. Вот это вот лошадь с моей обычной расцветки. Давайте на всякий случай разу Бонди. Вот такого. Ой, это не подходит. Знаете, все равно как-то. Давайте Бонди. Это вот более-менее. Сюда вот этот вольтрап подходит ей. сейчас нет времени у меня все шкафы переворачивать. Это ага, вообще кошмар. Так. Сейчас уберем сумочку. Давайте вот пира... Давайте возьмем пиратскую, почему бы не? и нет. И спутаем первого розовенького, потому что тут лошадь. Поехали смотреть масти. Какие маги... ну, магического мы уже увидели. И сейчас посмотрим вот, обычно. Вау. Так не, необычно Я бы сейчас сказала, ну, что происходит этой лошади, но я по этой теме... Я, я по этой теме себе давно не связывала вот, Поэтому я могу ошибиться и напишет, типа, Маш, ты чё? Каким образом? Здесь может быть часть, как ты вот масти, Маш, ты вообще такая масти, Маш, ты еще решила поумничать. А я отвечу. Ну ладно. Я и так тупая. а полетели. Наверное, сейчас люди думают, типа, почему эта дура ездит пешком еще на первом левеле. Ребята, почему сюда езжу пешком. Не нормально. Не нормально. Мне окей. Да, у меня сюда есть шиллинги. Ну, нет, не всегда. Как вы знаете, я еще и багом не пользуюсь. Так, где здесь можно плавать? Объясните кто-нибудь. Или меня обманули. Люди плавают, и ничего не понимают. Я даже не могу бегать. И, ребят, мне кажется, или меня наебали! Ладно, давайте еще посмотрим. Кто-то уже сделал баг. мне здесь тех нет. Знаете чем мне обидно? Меня обманули. Мне серьезно обидно. Ты как-то не очень честно. Все, наверное, звук меня понадобила. Это не очень честно вышло, сейчас тут напишет в комментариях. Тебя никто не обманул, ты просто не там плаваешь. Да не знаю! Я знаю, я знаю, сколько у меня мозгов. Я показал это но и Таких жестов нет. Пойдемте сейчас посмотрим на нашего второго магического халтека. А, мышка, не лагай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. В смысле? В смысле? С... А, сумку же мы взяли, да. же эти нагавки а, Морской павлин. А ты где уже успел удариться? Вот с вишнё валили, а с ней все хорошо, а ты? Mm. Ну, ты, чувак, конечно, удивляешь. Удивляешь меня. Слушайте, мне интересно, это куплено или нет, сама делаю. А то я думала, может быть, ты когда-то все таки их случайно ударила, Но нет, ты не ударила, оказывается. Кажется, у меня есть мозги. Представляете? расставляете? могло быть. Или такое лучше. Нет, так, оставим. Ммм... не имеет значения нет подходит подходит слушайте, подходит так, отпускаем проси то что я э, включаю выключаю запись то что я тут буду это буду все вырезать на красоте кстати, и к лучшему потому что не все любят смотреть на всякие скучные прохождение когда скучно я буду вырезать может быть и сама да, у меня вообще в последнее время короткие видео. Все режу, режу, режу, режу, только самая необходимая информация. Но не скажу то, что именно в этом видео, которое вы сейчас смотрите, самая необходимая информация. Зато оно не такое длинное, как бы оно было без этих, этих вырезаний. Ну, я люблю такие видео. Вы тоже ставь лайк. Попрошай-ка, блин. Ах, фирпокарно. Какой ты красивый, чувак. Давайте посмотрим. Давайте, давайте, давайте. Вау. Красота. Ладно, давайте пойдем в конюшню. Сделаем скриншот на превью. Ну и попрощаюсь. Маму я не договорила мысль, почему я все-таки включаю, получаю запись. Я давно не снимала, и у меня такое ощущение всегда, будто бы я не снимаю. И начинаю его вырубать заново. Это Сергей, у меня такое ощущение всегда. А куда вы вас поставить? Господа, масси Вообще. Ну куда ты свою голову пускаешь? Ну куда? Просто боль тех, кто делает скриншоты. Ребят, живете? Вот она стала отрахиваться. Это уже боль тех, кто снимает сериалы. Нет, это тоже боль тех, кто снимает сериалы. Не ошиблась. Ну, камон. Да ладно. Вот да, у меня персонаж повернулся. Но это лучше, чем ничего. <сíck> <сíck> это реально не так хотелось сделать. Сейчас разберемся. Сейчас. Была задумка и просто... <сíck> <сíck> <сíck> <сíck> Неудачная задумка. Да, неудачная. Боже мой, что я делаю? Кто-нибудь мне скажет, почему. Я не могу сделать скриншот какой-то. Всего лишь скриншот. не нужно никому скриншот. И такие ржачные. Неужели я его сделала? А сейчас как, как вот синяки выключить? А! Вот еще косяк нашелся. А так оставлю. Зеленые глаза видно. На -мо. Во, во во пошел движ или нет? У меня все равно зеленые глаза видно. Ладно, я уже там посмотрю, что я сделал с этими скриншотами. Мне страт, что у меня сапоги не видно. Вот так-то лучше. А это видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, не забудь поставить лайк под это видео. И подписаться на мой канал. Ну... Или хотя бы на колокольчик поставь. Моя любимая фразочка, которую я так давно не говорила. Ну. Но... Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Чё ты, перс, отвернулся-то? Ну ладно.